Стартовал международный педагогический форум ИФТ-2022. В Казанском университете стартовала программа повышения квалификации для госслужащих. Последний звонок в стенах университетской школы Елабуги. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Исакова. Стартовал восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022, где коллеги со всего мира обмениваются профессиональным опытом. Мероприятие посетили наши корреспонденты. Подробнее далее в сюжете.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 На площадке Казанского федерального университета состоялось открытие специальной программы повышения квалификации для заместителей министров и руководителей ведомств Республики Татарстан. Тему продолжит наш корреспондент Амир Ахтямов. В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие программы по повышению квалификации для заместителей министров Республики Татарстан с участием первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнура Гарипова. Наша встреча, ваша программа обучения, она проходит организована в особенный период для страны, вообще для мира. Вы прекрасно знаете, есть... Период непростой, сложный, связанный с геополитической ситуацией. В рамках мероприятия заместители руководителей основных ведомств региона ознакомились с изменениями, внесенными в законодательство в области государственного и муниципального управления, актуальными данными о борьбе с коррупцией, а также получили информацию об особенностях стратегии социально-экономического развития республики. Мы очень старались и будем стараться, Поэтому у нас все получится. Четыре модуля, нужно набраться терпения. Учеба – это прежде всего труд, тяжелый труд. Поэтому четыре модуля – это более 170 часов. В разные субъекты мы с вами поедем, будем обсуждать совершенно разные вопросы». Также чиновники обсудили вопросы морально-психологического климата в различных коллективах и принципы формирования кадровой политики исполнительных органов государственной власти. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Последний звонок в стенах университетской школы города Елабуги. Смотрим.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 Прошла встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Ташкентского государственного университета имени Низами. Как все прошло, смотрите в сюжете Сабины Гасановой.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 В конце встреч руководство университетов подписали меморандум о сотрудничестве. Сабина Гасанова, Александр Кузнецов, Универньюз. Слова Магнуса Карлсона, действующего чемпиона мира по шахматам. Как Фишер и Капабланка. Карпов умел побеждать просто. Он был исключительно талантлив. Сегодня великому чемпиону Анатолию Карпову исполняется 71 год. За свою карьеру Анатолий Евгеньевич участвовал в 10 матчах на первенство мира. Он выиграл 186 международных турниров. Это исторический рекорд. Напомним, что в Казанском федеральном университете Анатолий Карпов вместе с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым в конце прошлого года открыли шахматный клуб имени Карпова в культурно-спортивном центре университета Уникс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча с Маратом Башировым, автором телеграм-канала Полит Джойстик. В ходе обсуждения студенты затронули темы фейковых новостей, заказных материалов и военных спецоперации на Украине. Запись встречи в ближайшее время можно будет найти в социальных сетях телеканала. На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!